Благослови душа моя Господа моего Не забывай ты никогда Всех добрых дел его Благослови душа моя Господа моего Не забывай ты никогда Гослови, душа моя, Господа моего, не забывай ты никогда, все добрый день его.